Счастье, полную корзину, светлой радости без края. В день рождения, Марина, От души тебе желаю. Будь всегда неповторимой, Чтобы восторг горел во взглядах, Пылка искренне любимой Теми, кто с тобой рядом. Пусть с годами не угаснут, Красота и бодрость духа, а слова, как ты прекрасна, чтоб всегда ласкали слух твой, и здоровье пусть Марина не сдает своих позиций, будет жизнь пускай малиной, а душа поет, как птица.